Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и вы часто спрашиваете меня, какое охлаждение лучше взять для процессора. И сегодня мы поговорим с вами о практике выбора кулера для вашего компьютера. Именно о практике, а не о теории, это очень важно. И также мы поговорим о том, почему теоретический подход к данному вопросу является несостоятельным, а такой показатель как TDP, то есть конструктивные требования по теплоотводу, на текущий момент в большинстве случаев не дает ровным счетом никакой полезной информации для покупателя. И в конце видео я приведу несколько хороших по моему мнению моделей, которые я могу вам посоветовать. Но перед тем как мы начнем, небольшой дисклеймер. Во-первых, мы будем говорить об охлаждении массовых процессоров для домашнего использования, ближайших где-то 5 лет, это значит, что к FX и мы сегодня обращаться не будем. Рынок систем охлаждения под Threadripper также достаточно специфичный, во многом благодаря тому, что сам процессор имеет несколько иные габариты, поэтому эти темы мы также опустим. Во-вторых, все сказанное в данном ролике, Нужно оценивать как мнение автора Основанное на его личном опыте Работы с различными кулерами На различных процессорах А опыт, как вы знаете, у всех разный в-третьих, когда мы будем говорить о производительности кулера, мы будем рассматривать ее на пределе работы вентиляторов и соответственно не в простой и не в играх, а в стресс-тестах, которые отражают ситуацию в самом активном сценарии работы процессора. Поэтому, как вы понимаете, ни о какой тишине в таком варианте работы не может быть и речи. Ну и последнее, говорить мы будем в основном про башенные кулера. И я надеюсь, что к концу ролика вы поймете, почему именно про них. Вот собственно и все оговорки, итак поехали. Вы наверняка видели теоретические видео о выборе кулера для процессора. К слову, у меня на канале тоже есть такое, правда старое, и с кучей ошибок, но не суть важна. Ибо все эти видео объединяют одно и то же. Они рассказывают о теории выбора кулера. Что чем больше тепловых трубок у башни, тем лучше. Что чем больше радиатор, тем лучше. Чем больше вентиляторы чем меньше их скорость, тем они будут соответственно тише по определению лучше чем больше башен у кулера чем больше их площадь тем лучше и так далее и тому подобное и вроде бы все круто вполне очевидные советы которые вправду порой работают но не все так радужно ибо есть одна вещь которую вся эта теория не учитывает и первое и самое важное, что невозможно оценить глазами, это качество изготовления кулера. То есть не то, сколько тепловых трубок соединяет радиатор с основанием, а то, как они соединены. То есть пропаяны они с пластинами радиатора или спрессованы, какой использован припой, какая марка меди или алюминия, какая жидкость внутри тепловых трубок и какими характеристиками она обладает. Насколько ровное основание и какие допуски по зазорам между трубками и остальной частью основания. И так далее и тому подобное. Список можно продолжать. Хлопы уже что-то не все так радужно, и проблема даже не в том, что параметров становится больше, а в том, что без лабораторных замеров и определенных познаний оценить их почти невозможно. А как показывает практика и многие, я думаю, с этим согласятся, качество влияет на систему охлаждения существенно. Иначе бы дорогую продукцию Noctua и Thermalright никто бы не брал, а обходились бы аналогичными моделями от какого-то китайского производителя, но гораздо дешевле. Но тут умные люди наверняка скажут, но ведь есть же TDP, то есть конструктивные требования по теплоотводу или на английском это Thermal Design Power. Вполне определенный показатель в ваттах, который указывает как производители кулеров, так и производители процессоров. И всего-то и нужно, чтобы посмотреть спецификацию на сайте производителя того и другого и взять кулер с TDP выше, чем указанный TDP для процессора. В теории все очень красиво и очень правильно. Правда, количество ядер в процессорах с каждым годом растет, потребление электроэнергии ими тоже. А процессор, как мы знаем, это система почти с нулевым КПД. А это значит, что почти 99,9% всей поступающей на него энергии по факту превращается тупо в тепло. И вот парадокс. Потребление превышает 100-120 Вт, а для некоторых разогнанных образцов и 200, но TDP, указанное производителем, остается прежним. И обычно это или 65, или 95 Вт. В чем же по 2 TDP, спросите вы? А если сказать проще, то в приписках мелким шрифтом, который делает производитель? По факту Intel гарантирует работу процессора с указанным TDP лишь на базовой частоте, то есть если вы купите обычный i 7 с TDP порядка 65 Вт и частотой 3.2 базовой 4.6 Turbo Boost, то производитель гарантирует, что процессор будет работать на частоте 3.2 при потреблении порядка 65 Вт электроэнергии и соответственно выделении аналогичного количества тепла. Проблема тут в том, что у процессора есть турбобуст, то есть частота одного ядра процессора 8700 может подниматься до 4,6 ГГц, для всех ядер разом до 4,3. И в обоих режимах он будет жрать электроэнергии намного больше, чем указано в спецификации, соответственно, и греться он будет также в разы больше. И это лишь начало. Самая изюминка касается разгона. Вот вам простой пример. Если мы возьмем мой процессор 9 900K, то есть процессор под разгон, то его TDP по спецификации порядка 95 ватт. Де-факто на практике, если разогнать его хотя бы до 5 ГГц, то его энергопотребление, следовательно и тепловыделение, будет порядка 180-200 Вт. Опять-таки, точных данных нету, ибо каждый процессор уникален. Один запустится на 5 ГГц с одним напряжением, другой с другим, а от напряжения будет зависеть его энергопотребление, а значит и его нагрев. Но одно будет у них общее. TDP реальные и указанные в спецификации будут совершенно несопоставимые. Но на самом деле, друзья, смешно то, что на этом проблемы с таким параметром, как TDP, они не заканчиваются. И вы простите за прямоту, но пиздят нам не только производители процессоров, но и производители кулеров. Да, друзья, вы не задумывались над тем, как производитель кулера определяет его TDP? Ведь по факту никаких стандартов нету. Тесты можно проводить на разных процессорах или вообще без их участия, в разных условиях и в разных режимах их работы. Ну а написать на коробке, друзья, как вы понимаете, можно вообще все, что ваша душа пожелает. Вот вам наглядный пример. Два кулера, которые я тестировал недавно, совершенно разного устройства. Это Arctic Freezer 34 и Noctua D15 с почти идентичным заявленным TDP. У Noctua это 220 вольт, у Arctic 210. Для тех, кто считает, что у Noctua что-то выше, нет, это не так. Никаких 250 ватт у него никто никогда не заявлял. При этом нужно отметить, что разница в температурах между ними во время теста на одном и том же процессоре 9900K без какого-то разгона в стресс-тесте Аида при одинаковых совершенно условиях порядка 10 градусов. Нехило не правда ли? Есть модели, у которых заявлены TDP вообще выше 250, а по факту они проигрывают той же Noctua где-то десяток градусов. Поэтому вот вам весь пресловутый TDP. Так как же выбрать кулер, спросите вы, что для этого нужно делать, ну давайте разбираться. Для начала нужно определиться с габаритами, ибо каждый кулер имеет свою высоту и это является самым большим ограничителем, поскольку он может тупо не влезть в ваш корпус. У каждого корпуса в характеристиках пишут какой кулер максимально может в него влезть. Но тут все гладкое лишь на бумаге, ибо многие производители кулеров, они указывают высоту башни, а, соответственно, вентилятор может выпирать еще на добрую пару сантиметров. Или могут выпирать концы тепловых трубок, поэтому всегда советую брать с запасом, хотя бы где-то пол сантиметра, лучше, конечно, сантиметр. Второй габаритный показатель это высота модулей вашей оперативной памяти, поскольку очень у многих кулеров с этим проблемы. Они либо полностью закрывают первые слотов оперативной памяти, либо приходится поднимать вентилятор чуть выше, чтобы память спокойно влезла. Ну соответственно поднимаем вентилятор, у нас не закрывается крышка корпуса. Тут, к сожалению, никаких характеристик нету, так что лучше всего найти в сети фотографии своего кулера, установленного на материнскую плату с оперативной памятью на борту. И прикинуть на глаз, как это все будет выглядеть в вашем случае, то есть с вашей оперативной памятью, будет ли она выше или ниже той, что на фотке, вот, и, соответственно, сделать какие-то прикидки. Третий показатель это крепление, то есть под каждый сокет производитель делает свой отдельный крепеж, все это указывается в характеристиках кулера. Для некоторых кулеров нужный крепеж можно докупить или попросить у производителя, но обычно это относится к достаточно дорогим моделям. Тут в принципе все в характеристиках написано, хочется сказать только одно, что часто задают вопрос, а вот написано, что кулер подходит под сокет 150 или 155, а под мой сокет 1151 он подойдет. и или нет. Да, друзья, у Intel а на всех сокетах, которые начинаются на 11.5 и, соответственно, какая-то последняя цифра, одинаковые расстояния между крепежными отверстиями, поэтому подойдет. Такая же взаимозаменяемость у них между сокетом 2011 и 2066. То есть крепежи тоже подходят. Ну с этим вроде думаю разобрались и осталось последнее. Это оценка производительности. Поскольку вы уже поняли, что самостоятельно тут сложно сделать какие-то выводы, то я просто приведу вам ряд лучших на мой взгляд вариантов в разных ценовых сегментах. И расскажу для каких задач они лучше всего подходят. Итак, первый сегмент от 5 до 8 тысяч. Это топовые воздушки, которые подходят для разгона процессоров от Intel и AMD вплоть до 8 ядер. То есть у AMD можно спокойно гнать все вплоть до 8 ядерных Ryzen 7 2700, Ryzen 7 1700. То есть все будет хорошо, даже температуры будут достаточно низкими. Что до Intel, то обычно данных кулеров хватает для разгона шестиядерных процессоров 8600K, 9600K. Даже i7-8700K обычно удается разогнать где-то до 4.7-4.8, не выше. Но вот с восьмиядерными i7-9700, 9 k и i 77820 x все уже сложнее. Тут кому как повезет. У одних разгон успешный, хоть и на пределе и соответственно при большом шуме вентиляторов, у других же требуется либо скальпировать процессор, либо брать уже водяное охлаждение. Тут опять-таки вопрос везения, какой камень вам попался и соответственно вашей рукастости. Соответственно, если вы не балуетесь разгоном, то можно брать почти под любой процессор, настроить обороты вентиляторов так, чтобы они вам не мешали и вы получите отличную тихую и холодную систему. Тут пятерку лидеров занимают следующие модели. Это Nocta INH-D15, Nocta INH-D14, Thermalright Silver Arrow IBE Extreme, Be Quiet Dark Pro 4 и, наверное, Funken's PHTC14PE. Можно очень долго спорить, какая из этих моделей лучше. Есть куча мнений, куча, соответственно, плюсов и минусов у той и у другой. Но в целом я могу сказать, что все они, в принципе, находятся примерно на одном уровне по производительности и, соответственно, по остальным каким-то критериям. Какие же плюсы и минусы они имеют? Ну, плюсы. Лучшей производительности среди воздушек вы, в принципе, не найдете. Также можно разгонять большинство процессоров с реальным TDP порядка 200 Вт. Богатая комплектация, то есть все, даже отвертка, зачастую входит в комплект. Ну а из минусов, как я уже сказал, это цена и габариты, ибо почти все они двубашенные и занимают уйму места в вашем корпусе. Более подробные плюсы и минусы по каждой модели вы сейчас видите у себя на экране, так что я думаю, что вы тут сможете определиться. Второй ценовой сегмент это кулеры от 3 до 5 тысяч. Это так называемые среднички. Производительности обычно хватает для разгона процессоров от Intel а вплоть до 6 ядер, то есть это 9600, 8600 и 7820 x их можно брать и для восьми ядерников от Intel а, при условии отсутствия разгона и того что камень попался более-менее нормальный что до md процессоров то 6 их ядер гонятся спокойно с низкими температурами 8 ядер также осиливают но температуры уже несколько повыше то есть порядка 80-90 вы можете увидеть все опять таки зависит от того какой разгон и соответственно насколько вы везучи и насколько хороший вам попался процессор Тут лучше Лучшие варианты это термалрайт матча ревизии B, Big Dark Rock 4, Arctic Freezer 34 до, хоть и маленький, хоть и проигрывает Noctua, но очень даже классный. Deepcool Lucifer V2, он же Deepcool Red Hat, Deepcool Assassin 2 и, наверное, Sky Smuggen. А вот, соответственно, плюсы данных моделей. Это средняя цена, производительность также средняя, то есть они обычно очень даже хороши, но где-то 5-10 градусов проигрывают предыдущему сегменту. Многие спросят, зачем тогда брать более дорогие модели, тоже всего 5-10 градусов. Но, друзья, в случае топовых процессоров это очень тонкая граница, между все нормальным, и вариантом А мы горим. вот, соответственно, выбирайте то, что вам больше подходит. Из минусов это габариты. Причем не только по высоте и ширине башни, но и также по оперативной памяти. Почти у большинства данных моделей с этим проблемы. Память не влазит под радиатор или приходится, соответственно, поднимать один из вентиляторов. Поэтому будьте осторожны, модели отличные, но вот с установкой порой проблемы. Более подробные плюсы и минусы по каждой модели вы сейчас видите у себя на экране, так что я думаю, что вы тут сможете определиться. Ну и последний сегмент, это кулеры, которые имеют неплохое охлаждение, но для разгона, я бы сказал, подходят слабо. То есть гнать на них можно, наверное, лишь только 4 от Intel а и, наверное, шестиядерники от AMD, и то с большими оговорками на то, как вам повезет. Тут можно выделить неплохие кулера, это Cooler Master Hyper 212 EVO, Deepcool Gamax GT, Deepcool Gamax 400, Zalman SNPS 10X Optima и, наверное, Deepcool Gamax 300. Последний это скорее уже из разряда дешевого, а не производительного, но, в принципе, тоже неплохой кулер. Соответственно, опять-таки, обилие Deepcool в подборке, оно объясняется не моей любовью данной компании, а тем, что у них действительно много неплохих моделей именно в среднем и нижнем сегменте. То есть этот рынок они, можно сказать, захватили. Собственно, на этом, друзья, и все. Если у вас возникает вопрос, а как же со всем остальным, то по факту остальные модели кулеров стоимостью до 1000-1500 рублей, они интересны только для тех, кто имеет четырехъядерный процессор, и, соответственно, никаким разгоном заниматься не будет. И здесь вы можете подбирать по старым добрым показателям, типа, чем больше трубок и чем больше башня, тем лучше. В принципе, не прогадаете. Что до водянок, гибо я уверен, что будут вопросы и по ним то тут, исходя из моего опыта, могу сказать вам, что все не очень хорошо. Его проблемы с протечками, поломкой помпы и прочее, это не какой-то миф, а самое, что ни на есть реальность. Типа я тоже, как и вы, думал, что это все показывают блогеры, которым делать нечего, и что у них все что-то течет. А вот, опыт с двумя различными водянками двух разных производителей показал, что это не так, что действительно брак существует, брак присутствует, и в этом нету ничего такого сверхъестественного. Соответственно брать их стоит только в случае, когда воздушное охлаждение не справляется. Это обычная ситуация с процессорами Intel с количеством ядер от 8 и более или если вы хотите выжать все соки из более простого процессора, но тоже достаточно сильно греющегося, например 8700K и разогнать его допустим до предельных 5-5.1 ГГц. И даже тут, честно говоря, лучше либо собирать по частям на СВО, что умеют делать немногие, либо брать готовые решения с ценником от где-то 10 тысяч выше. Причем речь идет о водянках с радиатором на 280 или 360 миллиметров, поскольку их более мелкие собратья по показателям не лучше какой-нибудь топовой воздушки типа Noctua. Вот как-то так, друзья. Все, что хотел, думаю, рассказал. Ну, это опять-таки мое мнение и, соответственно, мое представление о данном рынке. Надеюсь, что каши и мифов в голове у вас поуменьшилось. Если это и действительно так, то лучшая благодарность автору – это репост данного видео. Всем еще раз спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Жмите лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!